всем привет с вами мир перри братик в общем и, и да и его старший братик я да и сегодня мы где-то появились да и после 10 лайков выйдет следующее видео а пока что подписывайтесь ставьте да, лайки конечно. Да, приятного просмотра. Мы начинаем. <свист> где... <свист> что, что, что? Что, где это я? Где это? О. А что это было? Вроде мы ехали на корабле и... Что, он взорвался? Я даже почти ничего не помню. Старший брат. А! Нас так очнешься. Да А, ч такая вода холодная? Где мы? Я сам Что? не знаю. Ладно. Я не понимаю. О, это же пилот. Или.. Не пилота пилотщица Он продает. Это что? пилотчица что-то продает. Круто. Причем хорошие вещи. Убежали. Можно что-нибудь купить? О, о. Давай сюда, сюда, давай. Подожди, я тебя. хочу что-нибудь купить, а то мы так не выживем. Да, если что, я захватил маминой еды. А я лимон... А да, я... кажется, из Макдаффа... Я лучше лимона покушу. Вова. Так, это что за дом такой? Странный. Я не знаю, это это не дом, это пещера. Давай в нее быстрее. А то еще простудимся тут. Кровь. кровь. Окей, okay, без разницы. Да, но попали на какой-то какой э, остров. Да. Я уже что-то голоден, естественно, я. Ну пока что нам придется выживать в этой пещере. Да. А я, а я же рабас, поэтому я не Э, не надо, потом студишь. А, хотя тут не, не студишь. Ну, все равно холодно как. -то. О, лимон кислый. Фу. Я пока сделаю блок. Так, я пока не куплю пилочит. е е что, пилу, Ой, что, что это было? Это было? Так, надо что-то купить у пилочицы. Так, так я не купил лопату. Молот тут еще. Ё, тут много чего. -то. Тут есть много чего. -то. Пила нужна будет. Мотыга. Нет, мотыга не нужна. А у нас много денег хватит. Ну да, нам на все тут хватит. Копье тут. Воду продает, чтобы попить. Ой, а, зумбило какое-то. О, воды надо купить, это вода. Опо... Да, вот воды надо будет. Три бутылки воды. А, мне нужен нож. Так, все, я для... Так, сейчас воды попить надо, а давай. я сейчас. А Отдавай. Без воды. Держи, бежи. Если что, божик, я куплю. Воды. Без воды мы никак, наверное, не можем. Да. Можно умиграть даже. Ну и без еды тоже же самое. Да, но еду Я побежал. Помощь. Ты куда? Я воды еще купить. О, все. Я тоже пойду к тебе. О, брат, нет. Нет, я не умею плавать. Брат, спаси. Брат, спаси. Ой! Сейчас, давай. Ну, Ой. Сейчас, о, стой. Давай, давай жеробас, иди под него. Давай жерамха, давай, давай. Жеробасик. А. А. А. А, Что жиробас. случилось? Что случилось? Ты чуть не потонул, давай туда. Давай назад. Ты ж плавать не умеешь, забыл. А, ну да. А, как я попаду к тебе. О! Надеюсь, попаду. О! Все работает. А, ну тут можно переходить, да. Все, побежали в эту пещеру странную. Я хочу сыр купить. У меня мурашки от них Я сыр хочу сыр хочу купить можно сыр купить сыр так вкусный номер. так я пока возьму это тут наши чемоданы пока что О, дом конечно не очень у нас пока что это даже не дом это пещера вот ты. <свист> что? <Че>? Случилось? <свист> ты же умеешь плавать. Просто я засумодан упал в воду. А, ну понятно. Так, вперед, давай, давай сюда, сюда, сюда, надо. Фух, Чтобы было, а! Чтоб было тепло. Чтобы было тепло, просто. Тут ты меня поджог. Сейчас, а, сейчас а, скажи, а. что детям спички не игрушки, да? Да. Хотя я тоже ребенок. Ну ладно. Это взрослый. Ладно, вот твои чемоданы. Стой. Я погрею вот твои Я погреюсь, хочу. А ты холодно. Ну да, как ты холодно. Теперь потеплее я походу знаю что нужно сделать чтобы был хороший костер эмм ой -мо огонь потух подожди я кое-что хочу добыть если это возможно огонь потух ты огонь потух. помоги лучшему все, я сам уже сделал это, что мне нужно. Блин, тут холодно. Сейчас будет очень тепло. Повсюду? Вот сюда огонь поставлю. Так. Нет, лучше, Ой. лучше Ой, вот сюда. Давай. Ой. Огонь будет каждый день. Ну, конечно, не накапать дождь. Ну, там просто капает там это ничего не проходит ой ну, ну ты там это наверное срубил из-за этого ну давай поспим что ли ну, ладно знаю, давай. в крови как-то не хочется спать ну не хочется спать давай потом покой ночи огонь до сих пор не покупал. Ну, ты это легко уснул. Хорошо. Ой. Ты поосторожней. Чё ж Ну как смогу? Ты ж понимаешь, я люблю экстрим. Ну, да. О, здесь какой-то форт или типа такого. Йо, я такое видел. что, что, что, -то, что -то... Я это. Я это сфоткала, я тебе могу сейчас показать это. Давай. Сейчас. Дойду э, только. Это твой телефон? А, точно, тебе же мама горозин не попала. Вот ну вот так вот выглядит. А! Нет! Нет! Нет! Нет! Выглядит вот так. Нет! Нет! Нет, это не мой брат, это кто-то другой Это всего лишь фотка Это всего лишь фотка, ты что? что <ширь>. <лес> спрятался? Да блин, <блей>, <сп <laisser> это я а -а -а, -а. А, а! а, а Только что тут был монстр, закинь Чего? Только что тут был монстр, он прям там стоял Ай. И меня хотел убить Тебе кажется. Тебе кажется. Mm, какой вкусный лимон. Так. Ух ты! Оказывается, у меня в рюкзаке всякие вещи были. Какие вещи? Откуда у тебя пистолет? Я не знаю. Ты его купил? Нет, я его где-то нашел. Мне в рюкзаке он просто валялся. Это мой сундук. А, ну тот мой, значит. Вот а? твой. Да. У меня еще в рюкзаке автомат лежит. Это чтобы не было холодно ночью. Mm -hmm. Что-то. Надо убрать. За такие блюпки. А бери эту кровь. А бери эту кровь. Надо всего лишь скопать. Ой, Блин а, опять кровь появилась. Ай, ну забудь про нее. Это же некрасиво. Собирается. ну ладно. Высох уже, потому что нет. Ну да, тут да. Ну надо как-то дом строить. Ну я и так вот строю, как бы что-ли. Так, так, надо палкинуть. Я пойду, буду палок. Окей. Okay. Ну на этом все, друзья. Вы можете подписаться и поставить да. лайк на это видео. А, да, а после 10 лайков выйдет новая серия. А на этом все. Всем спасибо да. за просмотр, всем удачи, всем пока.